Меня зовут Георгий. Я психолог, тренер. У меня много клиентов женщин. Я, так уж случилось, знаю, что им нужно. И я знаю про них такие вещи, в которых они даже сами себе не признаются. Поэтому от имени всех своих клиенток я поздравляю вас с праздником. С Днем Защитника Отечества и прошу вас кое-что послушать. Женщинам действительно очень нужен мужчина, настоящий мужчина. Проблема в том, что женщина редко знает, кто это такой. Ну, еще одна проблема в том, что настоящих мужчин действительно очень мало пожалуй, даже меньше, чем настоящих женщин. Считается, что быть мужчиной значит быть сильным. Это близко, но это не то, вернее, это не все. Чисто физически сильным может быть и раб, но духовной силы у раба нет. И настоящую джедайскую силу дает только свобода. Быть мужчиной – это значит быть свободным. Все. Если ты достаточно свободен в проявлении своей силы, уж какая она там есть, сколько бы ее ни было, ты мужчина, настоящий мужик и больше никаких дополнительных условий, только свобода в проявлении своей силы. Но настоящие мужики нашему миру, тому, который он есть на данный момент, не нужны. Как опять же, впрочем, и настоящие женщины. И те, и другие, даже по отдельности, слишком опасны. А уж если мужчина и женщина действительно найдут друг друга и соединятся, Правильным способом, они станут грозной, непобедимой боевой единицей. Поэтому всех нас, человеков, стараются разлучить, пригладить, свести к чему-то одному, лишить мужчин силы и заставить действовать вместо них женщин. И чтобы и те, и другие женщины и мужчины стали. Ни рыба, ни мясо, и не могли соединиться в гремучую смесь, которая может взорвать мир или подчинить его себе. Лишают вас свободы и силы не женщины, и не мужчины. Это делают, скажем так, определенные внешние силы. И на самом деле... Для них. Мы не будем искать врага. Мы не будем мстить. Не будем плакать или сражаться в чужих войнах за мир во всем мире. Мы просто вернем себе свою свободу и вместе с ней свою силу. И поэтому я сегодня призываю вас в ряды сопротивления за вашу мужскую свободу и за счастье всех ваших женщин потому что только свободный и поэтому сильный мужчина может сделать женщину счастливой чтобы она сама там себе не напридумывала и поэтому первым делом я расскажу вам что такое на самом деле свобода полная неограниченная стопроцентная свобода